Каждый из вас, наверное, хочет приобрести себе дачу. Пусть это будет загородная дача на побережье Черного моря, куда можно приезжать, отдыхать. Вот эта вся полностью территория да, относится к этому комплексу. И пошли корпуса. Корпус, корпус. Все корпуса трехэтажные. Захотели сдавать? Сдавайте. Хотите, не сдавайте, оставить себе в личное управление? Пожалуйста, приезжайте. Красиво, нарядно, аккуратно. Все. Концепция готова. Друзья, добрый день. Вы на нашем канале агентства Сочи ЕДВ. Меня зовут Иван Колосов. Это тот канал за недвижимость, где можно смотреть и быть в курсе всех событий. Я приехал вам показать очень интересный комплекс. Каждый из вас, наверное, хочет приобрести себе дачу. Пусть это будет загородная дача на побережье Черного моря, куда можно приезжать, отдыхать, наслаждаться пением птиц. И получать полное умиротворение, да? Остаться наедине со своими мыслями, где закрытая территория. Сейчас я вам покажу интересный момент. Позади меня улица Измайловская. В ту сторону у нас, получается, море. До моря ехать на машине буквально, ну, наверное, 5 минут максимум. И мы попадаем на курортный проспект. Друзья, что у нас здесь? Итак, мои дорогие, мои хорошие, посмотрите, какой монолитный готовый мост возвел застройщик. Этот мост уже выдержал э, пару наводнений. У нас были обильные дожди. Э, река Мацеста. Она, когда разливается, да, я думаю, что видно деревья поваленные влево-вправо. Массивный, хороший, монолитный мост. Кон конструкция. Перед нами комплекс «Измайловские дачи». Э, знаете, это та локация, где тихо, спокойно. Кстати, если вы захотите приобрести себе мед, по вечером попить чайку... Вот, пожалуйста, можно пешочком прогуляться и у соседа приобрести мед. Я так понимаю, что у него здесь своя пасека, пчелы, улей. Вот отдельная дорога, да. Сейчас это времяночка, усыпанная гравием, щебнем, камнями. Здесь входит транспорт. Вот так вот, друзья, выглядит у нас наша конструкция монолитный мост, да. Посмотрите, надежно. Еще раз надежно. Здесь у нас э, остановка общественного транспорта. И поехали в сторону моря, если вдруг у кого-нибудь нет автомобильного транспорта. Что у нас здесь? Потихонечку мы сейчас по дороге прогуляемся. И посмотрим, что это за комплекс Измайловские дачи. Друзья, заранее я вам вкратце скажу. Слышно, да, как птички поют? Мне очень нравится. Погода весенняя. На улице месяц март. Ярко светит солнышко, в Сочи э, зимы никогда не бывает, снега не бывает, скоро здесь будет все зеленое, все красивое, все аккуратное. Давайте за комплекс. Здесь территория 1,1 гектар земли, 7 корпусов трехэтажных, э, нежилое помещение, статус апартаменты. На территории будет э, баня, бассейн, лежаки, детские площадки, паркинг. Сейчас покажу, как это все выглядит. Знаете, эта концепция для тех, кто хочет приобрести себе... Можно, друзья, я надену очки? Это концепция для тех, кто хочет просто а, приехать и, знаете, приобрести себе относительно за недорогой бюджет. А, давайте сразу скажу, сколько. Например, 27 квадратных метров по 200 тысяч рублей за квадратный метр. Умножьте, посчитайте, вот вам получится концепция вашего готового номера. Который вы приезжаете со своих городов И тихо закрытая э, территория Где можно отдыхать, наслаждаться Где вокруг будет вас полностью озеленение Давайте посмотрим, рассмотрим Как выглядит, так скажем, вся эта придомовая территория Как выглядит у, наш, у нас наш э, комплекс Стройка здесь ведется э, Застройщик надежный Что застройщик у нас построил? Он построил у нас жилой комплекс Облака, который находится у нас в центральном районе Сочи на улице Транспортная. Он построил у нас жилой комплекс, который находится на Бытхии Атлантис. Достаточно очень массивный, большой, шикарный комплекс. Так, друзья, я на строительной площадке. Что мы здесь наблюдаем? Здесь у нас будет бассейн. Бассейн достаточно как большой, огромный территория. Посмотрите, какая территория позволяет. Вот эта вся полностью территория, да, относится к этому комплексу. И пошли корпуса. Корпус, корпус. Все корпуса трехэтажные. Сейчас полностью везде закончили остекление. Алюминиевое остекление «Алютек». «Алютех» или как оно там правильно называется. Бог его знает. Завозят потихонечку материалы. Зашел сюда, сейчас у ребят начинается обед. Все под видеонаблюдение. Понятно, стройка ведется, стройка идет. Все номера, если видно, да, остекление, они у нас притонированные. Что здесь есть? Территория шикарная, территория большая. Хватит где разгуляться. Погода просто шикарная. Все, пора уже снимать вот эти все водолазки и переходить... Э Режим рубашек, потому что все, уже становится очень-очень жарко. Вот представляете, я сюда приехал, что мне здесь? Нет шума автомобилей, поют птички. Нет у нас каких-то отдыхающих, которые вечно приезжают, знаете, как где-нибудь в курортном городке. Ходят постоянно с кругами, идут на море, с моря. Здесь можно приобрести... И я называю эту концепцию Как бы вам правильно сказать Эта концепция ближе для отдыха Чтобы это был ваш ну так и, Его так и назвали Измайловские дачи То есть вы приехали И можете всегда поставить машину Отдыхать от вот этой городской суеты от вот этого трафика автомобильного Где тихо, спокойно При этом, если вы захотели поехать К морю, в центральный район Сочи В Адлер Буквально 10 минут на автомобиле 5 минут на автомобиле ехать Есть огромная ярмарка, которая на Мацесте Есть большие прогулочные зоны В шаговой доступности, так скажем На автомобиле, если ехать Очень много можно посетить Разных мест там, природы Водопады То есть концепция у этого комплекса для отдыха. Вот э, за относительно небольшой бюджет можно приобрести. И вы всегда знаете, что у вас есть своя дача, измайловские дачи, которые находятся в центральном районе, так скажем, города Сочи, большого Сочи, э, в микрорайоне Мацеста. Что у нас здесь еще, друзья, что вам могу дополнить? Площадя у нас от 21 квадратного метра Я вам предлагаю по 27 квадратов 200 тысяч рублей за квадрат Когда полная сдача всего этого комплекса Полная сдача всего запускается, уже сдается. В течение этого года они добирают, так скажем, доводят марафет, доводят все это до ума. И полностью сдается, вы получаете ключи. Здесь будет управляющая компания. Захотели сдавать? Сдавайте. Хотите, не сдавайте, а оставить себе в личное управление? Пожалуйста, приезжайте. В общем, красиво, нарядно, аккуратно. Когда здесь будет полностью благоустроено... Блин, ну сказка будет, друзья, честно... Я просто от вот этого э, пения птиц, ну вот балдею, насколько здесь, знаете, тихо, спокойно приобрести себе номер на первом, на втором этаже за 5 миллионов рублей. Шикарное решение, когда вы можете купили и забыли, и вы знаете, что у вас есть своя загородная дача. Давайте мы сейчас пройдем вовнутрь э, одного из помещений и посмотрим, как же все-таки там будет у нас выглядеть номерной фонд. Так. Друзья, давайте посмотрим, рассмотрим. Все пока есть в черновой отделке. Вот так вот выглядит здесь у нас места общего пользования. Это мопы. Пошел лестничный марш. И, например, просто первое попавшееся. Вот у нас номер. Здесь у нас 21 квадратный метр. Одно окошко. Витражное остекление полностью открывается. Мы можем подойти. Давайте попробуем сейчас открыть, что мы здесь будем наблюдать. Открыли, дышим свежим воздухом, и перед нами бассейн. Вот здесь будет бассейн, шезлонги, зоны отдыха. Все это пальмы, красивое озеленение. Вышли к себе на балкончик. Пусть это будет даже небольшой. Ну Вот так вот на балкончик вышли. Нравится? А мне вот очень нравится. Красиво, тихо, спокойно. Друзья, ну скажите, что прям, ну вот, ну круто. Так что можно за такой бюджет в такой тихой, спокойной локации найти для себя? Не для перепродажи, не для там сдачи. А именно приобрести себе за 5 миллионов рублей. Не знаю, меня, наверное, не видно. Я зашел в темное помещение, иду по коридору. То, что можно приобрести. И это будет, знаете, вот все-таки свое. Когда можно в зимний период времени сесть... И поехать в город Сочи или полететь в город Сочи. И тем самым вы знаете, что есть у вас а, такой комплекс, где можно спокойно отдыхать. Так, а что это у меня здесь есть? Давайте, друзья, посмотрите, какие коробки. Сейчас мы посмотрим, что это в коробках нам привезли. А, тен, -тен, тен Это Что-то не понять. Сейчас, друзья, я вам все-таки скажу, что это такое у нас. А, петли левые. А, это двери. Вот, друзья, посмотрите, завезли. Огромнейшие двери. Двери уже есть. Двери уже здесь есть. На каждый комплекс уже завезены двери. Вот они полностью. Это только на этот комплекс двери. В общем, друзья, давайте потихонечку подводить итоги. Нравится ли мне этот комплекс? Да, однозначно нравится. Ну что можно еще по такому бюджету рассмотреть здесь, в городе Сочи, для себя? Там, где вы хотите, чтобы было тихо, спокойно. Однозначно только измайловские дачи. Чуть-чуть финиша. Давайте финалиться потихоньку. Я вам уже все показал, все рассказал. Территория небольшая, концепция закрытая, локация. Отправьте свою маму, папу, бабушку, дедушку. Просто, чтобы они проживали и наслаждались. Где тихо, спокойно, на побережье Черного моря, да. Где постоянно поют птички. За такой относительно, э, как бы вам сказать низкий бюджет, да, если рассматривать рынок города Сочи. За 5 миллионов рублей 27 квадратных метров, ну, я считаю, это идеально. Приобрели, забыли. Застройщик сдал, получили ключи, сделали ремонт. Все. Концепция готова. И пусть ваши близкие, родные, родители живут и дышат вот этим воздухом. Рядом инфраструктура максимально вся. В общем, если вы не получили какие-то ответы на... Э, у вас остались вопросы, и вы не получили ответы из этого видеообзора, напишите нам, позвоните нам, мы дадим вам самые лучшие условия. Мы дадим вам отсрочки, рассрочки беспроцентные, друзья. Все, лишь бы вы улыбались и были счастливыми. Меня зовут Иван. До новых встреч. Пока. Не пропускайте все наши видеообзоры.